Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Прошлым летом мы с семьей прокатились по Испании. Э, побывали в разных местах, в разных городах, попробовали кухню разных регионов. Серия роликов на эту тему была. Если пропустили, смотрите соответствующий плейлист на канале. Так вот, в Толедо мы попробовали насквозь классическое испанское блюдо – бычий хвост. Рабо де Торо. Так, хвост. Очень мягкий. Разделяется прямо от косточек прекрасно. Знаете, по вкусу, как классический столовский гуляш. Вкусно, прямо. Так что рекомендую. Блюдо чрезвычайно популярное, и до сих пор тут споры, какая же из провинций или даже какой из городов является автором. Хотя, на самом деле, происхождение блюда даже римское. И в первый оно упоминается в книге Маркуса Гавиуса «Пицция де ре на латинском. Это в переводе будет как-то к вопросу о приготовлении пищи. Делается очень просто. Трудозатрат – самый минимум. Правда, есть минус – ждать готовности приходится долго. Но, с другой стороны, вам же не нужно чахнуть от кастрюли, когда в ней этот хвост готовится. Вы поставили на огонь, да занимайтесь своими делами. Полный список продуктов и основные этап рецепта, естественно, как всегда в конце ролика, прочитаете. Обязательно, конечно, куда деваться, понадобится нам бычий хвост или корой. Однако, будьте бдительны. Как-то в Москве на рынке одна... Продавщица пыталась мне подсунуть под видом телячьего якобы хвостика э, шею индейки. Наберите в гугле фото бычий хвост и шеи индейки. И увидите разницу. У бычьего хвоста на срезе вот здесь вот белая часть, а у индейки здесь пористый такой срез. У кости пористые птичьи. Так что внимательнее. Так приступим. В чугунок оливковое масло экстра Оно для аромата. Не стоит заменять его на рафинированное, если вы хотите получить вот действительно вкусное блюдо. Хвост сразу присолить и присыпать мукой. Соль, понятно, для вкуса, а мука для более румяной корочки, чтобы при обжарке быстрее пошла реакция Майяра. Именно продукты этой реакции дадут нам в соусе вот эту потрясающую э, нотку такого поджаренного мяса. Масло уже нагрелось, пора выкладывать хвост. Его мы подрумяним сейчас со всех сторон. И пока этот процесс идет, повернусь овощами. Лук, морковь надо почистить, нарезать. Не забываем про хвост. Нам же его со всех сторон подрумянить требуется. Все, он подрумянился, отложу его в сторонку временно. А в этой посудине надо обжарить овощи. И сразу добавляю лавровый лист. И лаврового листа надо много, это важно. Обжариваем овощи до хорошего такого подрумянивания. Огонь выше среднего. И достаточно регулярно помешиваем, чтобы ничего не сгорело. Основная задача на этом этапе, чтобы сахара лука и моркови карамелизовались. Ведь вкус карамели от вкуса сахара отличается, верно? Поэтому жаем следим за посудиной, периодически помешиваем. Ну вот сейчас уже отличное состояние овощей. Пора добавлять протертые томаты. Я использую консервированные. Может, конечно, и свежие, но свежие у нас пока недостаточно сладкие. Уже пора возвращать сюда хвост и перца сразу сюда черного. И вино красное сухое. Это не должно быть самое дешевое вино в магазине, но ну и самое дорогое, естественно, брать не стоит. Вы попробовали его? Аромат хороший, на вкус достойный, пить можно. Значит, и блюдо с ним получится прекрасное. Очень даже неплохо. А если на вкус это будет уксус, подкрашенный чернилами, то вы таким безобразием только испортите блюдо. Пока болтал, уже алкоголь выпарился. Значит, самое время залить все водой. Это обычно кипяченая. Сразу добавим соли. мясо я солил, но для всего блюда этой соли, конечно, мало. Все, теперь остается томить под крышкой на очень слабом огне часа 2-2,5. Я заранее подготовлюсь к приготовлению гарнира. Картошка у меня с очень тонкой кожицей, поэтому чистить не буду. Да, намытая, конечно. Ее отварю до полуготовности в подсоленной воде. Минут 7-8 она покипит, потом отброшу ее на дуршлаг. Дам ей остыть, обсохнуть и останется только во фритюре до готовности довести. Ждем. Хвост уже готов, мягкий. Осталось довести дома соус. Раньше для создания однородности его протирали через сито, но у меня есть блендер. И будет глупо, если я им не воспользуюсь. Какая красота! Теперь сюда парочку гвоздичек. И верну обратно хвост, чтобы он ароматом гвоздики пропитался. Пусть потомится еще минут 10-15. Как раз хватит времени картошку приготовить. У нас уже нагрелось. Здесь рефинированная, смотрите, температура 162,5. Вот нам нужно 160-180 градусов. Где-то так. Отправляем картошку. Важно масло не перегревать, ну и ниже нужной нам границы, греть не стоит. Слишком горячее масло, снаружи картошка успеет сгореть, внутри еще сырая останется. Слишком холодное масло, она вся пропитается маслом, и будет такая жирная и неприятная. Так что термометр на кухне, вещь необходимая. Вот салфетка сейчас лишнее масло с поверхности впитает. Конечно, картофель фри, это не обязательный гарнир. В том же самом Толедо, но ну, вы видели вначале там, пюре какой-то подавали. Там, картошка с чем-то была, я даже не понял с чем. Но ну, было вкусно. Пора заниматься сервировкой. Так, вот сюда, наверное, три кусочка хвоста. Посмотрите, какой соус. а Чудо! Густой, ароматный. Готовился у меня, кстати, этот хвост даже не 2,5 часа, а 3 часа и еще сколько? И 20 минут. Жестковатый оказался. Ну, короче, вытыкайте, проверяйте и поймете, как оно все ничего. И еще момент Тоже. Соус блендировали, пробуйте на вкус. Если у вас овощи, ваш, ваш лук, ваша морковь недостаточно сладкие, не стесняйтесь сахаром поправить. Давайте уже пробовать. А, вот такое вот чудо. М -м -м. И смотрите, какое мясо. М -м -м. Самое вкусное мясо растет на костях. И в соусе. Божественно. Обалденно. Оно настолько сочное. За счет как раз большого количества прожилок, этого коллагена, оно не разваренное в хлам. Оно жуется, при этом оно очень мягкое, суперское. И картошечку, вот это вот, смотрите, она прям вся в этом соусе. Соус совершенно обалденный. Этот соус можно просто так выхлебать без всякого мяса. Это прекрасно. Это блюдо... Действительно достойно, чтобы войти в золотой пантеон всех блюд всей Римской империи и Испании. Оно простое, долго готовить да, но оно офигительно вкусное. Вот просто, просто бомба. Короче, готовьте обязательно и наслаждайтесь. Это, это просто какая-то сказка. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за ваши лайки, за дизлайки, за репосты. Вообще за любую активность на канале огромное вам спасибо. Всем пока.